Давайте поговорим про бонусы алкоголика. Бонус алкоголика. Все записано. Ну, во-первых, самый банальный, самый банальный, это человек, что наслаждается бухлом, потому что есть некая некая тема. Знаете, когда говорят он так страдает алкоголизмом. Запомните, никто алкоголизмом не страдает. Алкоголизмом наслаждается. От алкоголизма страдают только окружающие, а сам алкоголик всегда в экстазе. То есть человек наслаждается алкоголем, это самая нормальная тема. Но есть и другие темы. Во-первых, бонус. Привлекает к себе внимание. Пьющий человек привлекает внимание. Не важно, тебя там осуждают тебя, или на тебя злятся, или тебе сочувствуют, или тебя спасают, или тебе дают заботу, или там, я не знаю, щедро помогают, да. Но, неважно, положительное отрицание. До тебя есть дело. Люди очень страдают, когда до них нет дела. Это большое горе, когда на тебя наплевать. Ты живешь там в стране, там, 10 миллионов человек, а на тебя всем наплевать. А когда ты бухой, когда ты что-то такое делаешь, то всем не наплевать. Я говорю, это какая тварь. Он загадил лифт, я такой, да. <смех> это я. Это я. Также э, алкоголизм, само пьянство, это, знаете, такая процедура, то есть такой бунт, утешение. И удовлетворение каких-то желаний. То есть, всегда под это дело что-то такое выписывается. То есть, эй, ты не просто бухаешь, ты там не согласен с чем-то. Ты расстраиваешься от тоталитаризма страны. Ты недоволен там еще что-то. Ты не смог реализоваться. Это что-то ты хочешь сказать обществу. Ну и так далее, и так далее. То есть, под это дело всегда пробивается еще, пробивается какая-то, ну, на самом деле адская херня. Но, тем не менее, человек себя очень хорошо чувствует. Я не просто бухаю, это позиция. Это позиция. Странный четвертый бонус, но вы не поверите, он звучит так. Возможность избежать сексуальной и других форм близости. Кажется, да что, серьезно, да? Потому что когда ты пьяный, то что? Всегда можно сказать, что я заснул. Или если у тебя что-то не получилось, сказать тебе, ну я извиняюсь. Мы вчера столько бахнули Я был в Халамину А Антон там тоже не выжил Вот приблизительно, приблизительно так То есть подсознательно человек не хочет с кем-то общаться Это может быть жена, с которой он просто не хочет общаться Не просто даже спать, а общаться не хочет Он не хочет видеть кого-то Он не хочет видеть окружающих То есть это желание с кем-то не общаться Не видеть этот мир Или в частности конкретно каких-то личностей И секс входит туда в том числе в том числе. Ну, согласитесь, если, ну, дорогие дамы, не, разве не так? И если у трезвого мужика что-то не получилось, значит, вы решите, что он вас не любит. А если у пьяного что-то не получилось, виноват алкоголь. Он меня любит. Просто он хотел, но не смог. Еще очень удивительная психологическая тема. Это чередование. Чередование, ну, так, обмен, знаете, такой чередующийся обмен проявление любви и гнева. Вот этот баланс, это как пить горячий кофе с мороженым. Фу. То есть, э, туда-сюда. То есть, заметили, под алкоголь все эмоции очень сильные. И радость очень сильная. И потом что? Обиды, гнев тоже очень сильные. Причем на ровном месте. И психологический человек, что получает это удовольствие. То есть, ну вот часто меня спрашивают, а что, мужчина должен слушать женщину? Туда да, должен. А куда он все это девать будет? Он же бухать начнет, потому что в трезвое ты это не сделаешь, а под пьяное можно слить друг на друга что свой негатив или как-то порадоваться. И вот это чередование, это тоже психологический бонус.